Всем привет, с вами RM-сервис, меня зовут Алексей мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалют. Сегодня 11 день отчетности. Заходим на сайт дварфпуа. Обновляем страничку и выписываем наши показания в табличку. Количество перечисленных эфириумов на кошелек по Unix. Прибавляем подтвержденный баланс. Прибавляем неподтвержденный баланс. И записываем данное показание в табличку. Это 8 миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девяносто шесть эфиров. Сегодня у нас 10.09.2017. ноль две То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт CoinMine.pl, обновляем страничку и выписываем подтвержденный баланс. 0,1149 декретов. 0,1149 декретов. Прибавляем неподтвержденный баланс 0,005 декрета. И получаем 0,1154 декрета. Выписываем курс эфириума относительно рублю на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. И видим, что курс эфириума составляет шестнадцать девятьсот семьдесят девять рублей. То же самое делаем с декретом. На сайт CoinGeca. Курс декрета. Обновляем страничку и видим что курс декрета составляет 1603 рубля. Записываем в табличку. Записываем эфириум относительно рубля за количество намайненных дней. Берем наше показание, вставляем в конвертер валют, и получаем 1505 рублей 39 копеек. Записываем в табличку. То же самое делаем с декретом. Берем наше показание декрета, вставляем в конвертер валют и получаем 185 рублей 3 копейки. Все, всем большое спасибо за просмотр. Наша 11 5 пятиминутка подошла к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока, всем до завтра. Тогда что кармали все, будь тут.